привет дорогие друзья это новая серия на канале не помните что меня прогорел глушитель надеюсь я его сегодня поеду заварил стоимость конечно меня очень сильно удивила. стоимость 700 тысяча рублей за маленькую дырочку чтобы заварить спасибо чувак, что пропустил но на данный момент я сейчас еду клеить лоб заклеить нужно лобовое стекло в пленку очень сильно жарко становится так что приходится а, прятаться от солнца. Ну, если полицмены меня будет часто сильно останавливать, то соответственно расклеюсь. Ну а, как вы видите, что бока у меня заклеены и ничего со мной не происходит, так как ездил, так и ездил, один раз остановили и то не оштрафовали Так что я думаю, что и с лбом ничего не случится. На тренировку еду к своим друзьям, которые мне клеили мои боковушки. Они очень круто наклеили, к ним вообще претензий нет, так что я к ним же также и возвращаюсь. Если что, приезжайте тоже к ним. У меня еще походу полетел кондиционер. Или фреон куда-то вытек, или еще что-то. Ну не знаю, тоже будем с этим разбираться, потому что сейчас еду очень жарко в машине. Смотрите. Включаю. 18 он пошел набирать дуть начинает дуть и дует теплый воздух и в машине становится вообще жарко прям очень жарко. вышел посмотрел трубки кондиционера и они горячие значит нет давления в системе это сейчас еще заправить фреон плюс полторы тысячи рублей замечательно ну, очень жарко, конечно, ездить так невозможно Сегодня очень теплый день, мне прям нравится Но сейчас я поеду тонировать себе лабаш И он будет у меня темненький, как мои боковинки Так что погнали Смотри, какой Мерседес 140 вообще отбой. Просто пушечный Мерс, вообще пушка Очень круто выглядит Мерседес. Ну вот, ребят, я приехал Короче, заезжаем в такое помещение вот ребята производят оклейку, ну, очень круто они здесь делают ну вот короче парни мутят сняли мне этот а, заднее стекло сейчас намоют его накрасят вот здесь всяких приспособлений много вот сюда поставил камеру, может что-то и запишу сейчас как они будут делать как начнут будут. не она 35, она была в первую очередь темнее, чем боковые, ощутимая разница была. Бы. Что да, что да. Не, у нее самый глобальный плюс, знаешь, как вот сегодня жара бывает. А ты что, 2-3 человека звонили, уже термо термо термо пленку спрашивают. Ага. Вот у нее кайф будет, знаешь, какая дальняя дорога пробки, солнце печет, кондер включил, у тебя не будет, как на качестве ждет Да, да, да. Но вот отцу, она вот не жгет. Мне. Вот я сколько в ту, то лето ездил вот да. пленка, не жгло. Вот отсюда жгла. Да. Вот я решил на это лето клянануться. Немножко заклеиться. Я вот думаю, главное, чтобы полицмена не останавливали, так часто. у меня один клиент, издал у него уже земля гнат. Он этот полтинник на 200-ю он розовый к поехал в Дагестан через Калмыкию. Ага. Поехал обратно через эту же Калмыкию. И все Нифига, четко. Нифига, нормально. Никто, говорит, даже не спрашивал. А Калмыки, они если сильно, он чё бы не увидел, да, полностью. Полностью. они аж догонят тебя. А, <laughs> да. Сдалека увидеть с другого ну, да. перекрестка. Мне очень сильно любят эти моменты. Вот эта вот трещина можете, снаружи. Ну что, ребят, сделали мне пленочку, пацаны, вообще от души им, красавчики. Я поставил немножко в тенек, чтобы солнце сильно не попадало. И я вам хочу показать, как это выглядит, в принципе, со стороны. Это круто смотрит. Машина вообще другая, преобразилась просто жесть. Смотрите. Видно, как я и хотел Чтобы изнутри все было видно Снаружи немножко было видно чтобы меня особо сильно не останавливали Вот Так в принципе все просвечивается Ну, надо жопу тонировать Тоже, я вот решил Наверное, еще и буду жопу полностью тонировать Вообще Отсюда, вот где солнце Так попадает Здесь видно Сбоку видно, сзади тут немножко видно Ну, жопу можно сейчас а, поставить, знаете что? Я поднял заднюю шторку, чтобы, в принципе, не видно было, а, и тогда все. В принципе, что, что я хотел добиться? Вот она, красотка стоит, красоточка. Вообще огонь, просто огонь. Пленочка села изумительно. Ну, я теперь понимаю, что нужно менять лобовое. Потому что оно уже пришло в негодность. Трещина. И поклеили, пацаны поклеили на трещину. А трещина отсюда, снутри ее нет. Так что никакого мусора и шмурдика вот здесь вот не будет. А вот как изнутри. А когда будет темно, здесь будет темно вообще это мне очень нравится Так что приезжайте на улицу Наташи Ковшовой Дом 16 И пацаны вам сделают все круто Мага отлично делает И его брат там очень хорошо делает Брат мне клеил боковушки А Мага мне клеил лобовое Ну и конечно на тонировочку Все ссылочки будут в описании Пацаны вам все замутят Что вы хотите Блин, ну прям садись в машину Чувствуешь себя комфорте потому что ты заклеены это очень крутое ощущение кто любит пленку ставьте лайк кому нравится эта херня то что я записываю, тоже подписывайтесь на канал смотрите чтобы не пропустить также колокольчик погнали теперь домой сегодня я уже не успею заварить глушитель себе. ну ничего зато если пленочку наклеил и мне это очень нравится